очередной ролик давно уже не снимала сегодня ребята поедем сейчас искупаемся жара стоит вечером дети попросили искупаться их отвезти сейчас их отвезем не покупаются Снимем участок немного что у нас там изменилось уже покажу вам. вот так что ребята встретимся пока на водоеме а в дальнейшем покажу вам что там на участке у нас произошло а вы не переключайтесь. Так, ребят, ну что, мы уже на месте. Выехали с женой. Дети уже побежали туда купаться. Сегодня на соском на карьере. Тут уже песок добывают рядышком, так что можете услышать. Сейчас вам покажу немножко. Ну, вода вроде чистая, нормальная. Купаться можно. И для нарканива быть купаться сегодня? Нет. Или не сказал, нет, купаться не будет. Вон, смотри, еще как он увалили. А -а -а. Никого нету, сейчас повезло. повезло Видите, написано Не сорить Мусор не бросать Потому что как-то мы приехали тут Какие-то были туристы с палатками После себя целый мешок картофельного За ними, короче, мы убрали Мешок картофельного мусора Не знаю, в чем была проблема Пустой мусор за собой убрать Я вообще не понимаю вот таких людей Которые приедут, отдыхают и бросают мусор И за собой не убирают Сейчас довольно-таки, более-менее чисто. Руд, конечно, подзарастает уже травой. Там, слышите, работает. Песок моет. Водичка вообще. Водичка кайф, ребят. попробую дойти до туда поснимать хотя отсюда наверное видно. похоже на зем снаряд что Ой, рыбы не видать а нет он плавает ребят значит вода нормальная рыбку уже с этим когда мы там месяц назад тут купались она мельче была Камушек. Ну, скользкий с него можно нормально бахнуть. У! Бригада у. Давайте, кто первый зайдет. Я в шортах, ребят, купаться не буду, господи, рыбу прямо. рыба хотел вам показать рыбу но костик испугал опять как всегда Федя своих ракушек ищет да тут уже половинки только лежат Федя твоих ракушек нашел тут что-то солнце нету надо было туда наверное, идти чайки солнце уже заходит вечереет уже ребят так скупаться они собрались не вода теплая может быть даже я сейчас залезу ну-ка покажи что ты там достал Во. ну что-то замученная такая сегодня, сниматься говорит, не хочу, усталая, настроения нету, все болит, Все от чего болит, болит Ну не на камеру же Сейчас пойдем еще покажу вам второй заход, где тут рядышком есть. На каждом камне, ребят, мусор не бросать, отлично специально пишут для людей которые оставляют мусор а бесполезно Вон, как они бросали мусор так и есть не сорить на каждом углу для вас написано ребят не сорите, уберите за собой вы же не свиньи вот он смотрите так. вот второй заход тоже хоть неплохой для детей сесть искупаться тут песочек такой по более-менее тут мелк глубины совсем нет он видите он ползает там кам камушек небольшой мелк для маленьких детей нормально есть места конечно вот эта трава где стоит но вот так вот в принципе на другой стороне можно покупаться если они искупаются поедем домой будем показывать что у нас выросла мы же с вами грядки сажали а так мы не показали что выросло что не выросло. так что ребят не переключайтесь да. ну так ребятушки решила я немножко искупаться обкунуться так освежиться как говорится Федя тут все, дно перерыл, вода такая чистая была, Со своими ракушками, да, Федь? Да. Ну, какая платформа. Да. Да. Что-то прохладная вода.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 Глаза зачем закрываешь? Глаза не надо закрывать. Так, ну что, ребятушки, окунаемся, протер вас. Ой-ой-ой. Все, так давай, бомбочкой. Зачем бомбочка? Besides. Видео Как? как? Да, ли Сладненько, солнце заходит уже, особо купаться-то неохотно. Они все время могут хоть в холодный, в любой воде купаются. Мы немного освежились, Елена Аркадьевна отдыхает. Что-то кто -то там ходит, что-то делает. Ну что, ты покажешь сегодня свои грядки-то, что там у нас выросло, что мы сажали с тобой? все собираемся домой да. понравилось покупались да. охладились да. ну чё под снял себя все да. охладился все сейчас выжимаются моются и едем так ребятушки ну чё мы приехали к дому уже после купания сейчас елена аркадьевна расскажет покажет как выросли у нас теплица уже что у нас выросло сейчас покажем ребят Серьезно бычье сердце, я не знаю. То ли у меня такой парник, то да. ли то это вообще что-то с чем-то. Здесь ничего не понятно. Вот честное слово. Вот ну, это, цветочки вот есть еще. Черри. Да, черри, короче, угу. очень высокие. Не знаю почему они. Где-то я видел уже маленькие эти. Но а, они вот они, его есть. Они есть. Да, ну, растет это, это, это очень, очень все высоко, почему? Здесь да, вот эти сейчас перчики большие. Вот все, что мне. О, смотри черненькие. Uh -huh. Черный чере. Вот еще. Uh -huh. вот, Им теплицу вот. надо очень высокую, короче. Им вообще надо не теплицу. Вот здесь, вон. Вот я отсюда уже сняла большие, очень были большие. Мне пришлось их снять, потому что они очень А тут низкие. у нас вообще сломался. Да, здесь вот он сломался, вот здесь вот прямо у веточки. Вот у меня два осталось. Мы ветку воткнули, и Вет она пошла. Ветку воткнули, вот уже еще два помидорчика, вот они висят. Ага. Он помидор... все ложила, просто ветку сломанную стунули. Да, а вот это уже надо снимать, а то он уже бедно несчастный, уже весь ага. аж по... Пожух. А здесь надо вот такие вот большие перцы. Я хочу их это нафаршировать с мясом. Здесь есть как раз. Да, вот такие перчики, ребят, смотрите. Да. Так, ну что, покажем дальше грядки, что мы там сажали морковку. Пойдем туда сначала. На угу. Смотрите, как ребята, картошка поперла. Картошку сажали. На той неделе полол, но, наверное, опять уже вон там пошли сорняки. И там вон тоже картошка. Тут у нас, кстати, сидит курица. стремятся тремя цыплятами. С тремя цыплятами. Не знаю, видно там их маленькие. Ой. Сама высидела их. Ну, там вот один петушок, походу. он видишь, он у него. Ой, смотри, мне, ага. когда прыгнула на нее. Да, вон там тут Тут Лена Аркадьевна что-то посадила. Не знаю что. Почернели? Да, надо это палить сегодня. А это что за растение? Климатис. Клематис. А тут а уже вот да. Старая Ага. Надо ему еще воды. Как Яблони вот сажали в этом году, смотрите, уже яблоки. Нет, спартан мы не в этом году вот сажали. Вот это? Да. А, это не в этом? Нет, нет, нет. Это, это наверное, сыр... года два. Года два? Да, второй год вот. А -а. Второй год. Тут тыква, тыква у меня пошла. Тыпичка у меня пошла. Вот а, две тыквечки. Угу. Тыквы сидят. Давай. Так, это яблони у нас конфетница, да? А вот кубочки. Да. Ага, маленькие уже пошли. Их три тут. Раз, вот, два, а вот три. Вот помидоры. Там, тут помидоры, кстати, короче, что оставались, сунули просто сюда в грядку, в пустую. Но вот. они уже начинают с фитофторы. Да. Нет, здесь пока нету, на каком-то тренде тут это. Без теплицы они, мне кажется, лучше растут, чем в теплице. Тут копа какая-то была Вот свекла у нас, ребята, как уже выросла. Все надо. Что-то вот этот край больше вырос, я не знаю почему. Какая листья. Тут мы сажали огурцы, да? Сколько? Два редка посадили, они вон как разрослись. Лена уже собирала огурцы есть, там хоть один огурчик покажи, или ты все собрала вчера? Ну да почему, все не соберешь? Я здесь маленький, надо под другой. А, вон он. Так, вон там перерос. Вон там пять или шесть уже растет. О! На! О, салат. видео поснимать, огурцов набрали, а вон он, огурец заяц, слышишь, Аль маленький еще, маленький. надо будет сегодня тебя пройтись еще раз Конечно надо, они же на Казанскую всегда растут и растут, и слава Богу, кто-то потом будет целую зиму жевать Ладно, потом пройдешься, за Давай покажем. Ну иди дальше. Это у нас что за дерево зая, малина, забыл? Слива. Слива, да. Слива, да. Не помню даже, когда ее посадили. Тут черную смородину я сажал в этом году. он уже там ягодки пошли. Тут тоже кустик маленький там смородина был. Это ежевика. Там малина. М -м -м. Это, малина. Надо это надо малина все малина. полоть. Тут за что-то есть у тебя или что? Блин, огурец. Огурец упал. О, сейчас их пойду поставлю, чтобы они не мешали снимать. На качель положу пока их. Вот это яблоня у нас что-то не дает То ли поздний, то ли поздний сорт, то ли еще что. Но на этой яблоне нет ничего вот это мельба. мельба яблочки уже такие маленькие Че, в колодце есть вода мало угу. жара стоит ребята так тут капусту насажала на капусту напала как всегда это бабочки как они гусеницы смотрите как пожала не успели вовремя обработать а так вот качанчки заводятся Тут какие-то растения она посадила, я уже не помню. Тут, ребята, я уже занимаюсь сайдингом, дошиваю сайдинг. Он вот, сделал веса такие, доделываю последнюю сторону этого дома. Короче, каждый год по одной стороне делаю. Вот так вот у меня получилось. Еще надо подбой, короче, сделать. Вот попозже будет. Тут крыльцо облагородить. Ну, вот, тут внутри доделать. Пока так. Сейчас материал очень дорого стоит, ребят, капец. Тут дрова уже сложили. Вот моя любимая груша. Сколько на ней это. И вот она, видите, ребят, каким-то этим покрылась, черными этими, Обрабатывал, опылял ее эти, этим специальными средствами, всяких там, нифига, два раза делал. Вот таким, кто знает, ребят, напишите в комментариях, что за болезнь напала на грушу мою. О, смотрите а груша то вот сколько на ней плодов может еще надо чаще обрабатывать не знаю что за пятна такие черные непонятно Вон на грушу даже видите, как поржали что кто разбираться ребят напишите в комментариях как там с ней бороться и что за болезнь вот. Тут мы посадили еще вишню в этом году. Вот месяц назад наверное, посадили ту и вы уже видели маленькую тут посадили. Вроде прижилась за два месяца. Ей. Тут дрова надо укладывать, дров на понавозили кучу. Сейчас пойдем к огородам, что у нас там выросло. нет лук вы вытащили? Нет, это, это кто-то уже тут старался. Тут уже луковицу бахнул. Может, есть. Да ему-то она наколит, она же растет. А может, Лелик выкопал. Вася? Вася, то есть. нас умер. Вот морковка у нас. Спасибо, мужу все прополол. Да, Елена Аркадьевна тут прополола да. морковку. А мы пололи вот это все. Клубника уже отошла, уже все. Можно уже, кстати, обрезать ее. Это вот не это не не классная нравится. штука. Когда на клубнику ложите, ребят, ага. не растет. Ага. Вот, смотрите, а где. Ну, если вот щель да? есть небольшая, а, тут ты имеешь в кустах, ну, там-то выщипать можно, а так вот, вот салат... я не... сейчас буду выдергивать на зиму делать. Салатов очень много, да, не успевают они его есть. Он... Они его режут, он опять растет. Тут редиска росла, уже съели. Один рядочек, помните, сажался? Зато мой салат, вот этот вот, забил полностью, даже нету. Прикинь? Ага. Вот у меня был салат. А другой. Угу. А ему света не хватило. А ему не хватило света, что произошло. Да надо срезать, да заготавливать на зиму. Лук, смотрите уже какой, ребят. О, тут, кстати, я месяц назад видите, как забетонировал, чтобы ходить угу. можно было удобно. Да только, ребят, вот здесь вот. Где? Хорошо. Тут еще работать. буду бетонировать потом. Угу. Вон, видите, хорошо, как я сделал. Чтобы сразу в грязь. Крошки выкинули. Там еще не доделано. Стоит бетонный мешалка. Зато, кстати, удобно. На следующий год посмотрим, что будет. Не треснет, ничего. Все нормально, все будет, то хорошо. В общем, вокруг идет. Тут что там чеснок у нас? Чеснок привет. Мама не горюй. Ну тут впереди, кстати, там что мы еще посадили? Какое-то дерево. Ой, не черноплод. Калина. Дров навезли сколько. Калина? Это тут рухнулась Укладывал, укладывал все сегодня. Приехали с этой и все. Рухнуло. Тут оно. Дубки, я не знаю, есть тут у тебя дубки. Есть. Она сажалась с этого. С... А, каштаны а, с юга привезла. Ну, маленький хорошо. росточек. Что-то я не вижу ни одного за. Все, руки не дошли на нее. Вот, смотри, Даже есть. Она, наверное, еще не спелая. Твердая. Не трогай пока, она, видишь, не дошла. ПГС принесли, мытый, с камушками. Буду бетонировать, крыльцо там. Так что такие дела. А, мы сейчас еще сходим, ребят, покажем, что у нас там эти У утята же вывелись. Покажем, какие они уже выросли. Давно не показывала. Вы не приключайтесь. Сейчас сожрут меня. Да? Иди отсюда. Петя, иди отсюда. Так и ходит за мной. Ага. Возьму, еще еще вот мне нравится больше А, -а, -а. а там такая же Смотри. вроде петушок такой. Грастится. Куричка тоже. А здесь надо приварить душки два. И тогда мне будет. Дай. О. сломал сайт две мамаши селезень вон столько этих они теперь не боятся ну да рота солдат это ребята утки от а бегунок все тринадцать у нас было 15 штук, да, Зач? 15, один маленький умер, а 15-й, а 14-й здесь его, видать, задавили, что-ли, вот такой же большой. Ага. Видать, что-то произошло. быстро, вот этот самец один, два самца, три, вижу самца, остальные были. А, половины. вон, хвостики поднимаются. Сверху. Да, да. Угу. Раз, два, три, четыре, пять Пять самцов вижу Все остальные самочки Надеюсь, потому что сейчас хвостик И у других тоже могут поднять mm -hmm. вот Отличается, знаете, ребята, вот хвостик такой у них Загибается крючком У самок он, видите Вот самка стоит, он прямой А у самца он такой, как немножко заворачивать нет у него один единственный должен как у лайки а -а -а. Подожди, лайки вот один единственный должен быть одно перышко так что вот так вот ребята дел хватает вот будем надо вот заканчивать этот ролик ребятушки да зайчик да. заяч сейчас пойдет клетч пироги а я пойду дрова укладываю. Так что, ребята, всем покидываю Кому интересно, подписывайтесь на наш канал А кто хочет туточек, пишите Ты продаешь? Да, Почем? можно продать Ну, при встрече обговорим Так что всем пишите пока Пишите в комментариях Да, ребятушки, пока